Итак, с вами снова Елена Дегурова, и мы продолжаем наш прогноз. И сейчас гороскоп для Козерога на май месяц. Сами Козероги под влиянием планетарных аспектов, но не во всех случаях будут нацелены на активность и прогресс. В такие минуты обстоятельства буквально будут подталкивать вас к правильному решению Так что не стоит сидеть, сложа руки, мои родные Мотивируйте себя, ставьте цели и двигайтесь к ним Это удачное время для крупных финансовых приобретений А одинокие козероги имеют все шансы на судьбоносную встречу Те, кто уже состоит в отношениях, смогут раз и навсегда во всем разобраться это отличный месяц для начала новых проектов и самосовершенствования. Так что старайтесь действовать как можно активнее, несмотря на то, что зачастую вам хочется покоя, и собственная лень покажется просто непреодолимым обстоятельством. Первая декада мая к козерогам максимально будет снисходительна. Сейчас, если вы упустите какой-то хороший шанс, можете особенно не волноваться, вы еще к нему вернетесь. С другой стороны, на рабочем фронте от вас может потребоваться усиленная концентрация внимания. Если у вас свой бизнес, делайте ставку на компромисс. Не развивайте конфликтов, добивайтесь своего мирными путями. Это отличное время для кооперации, но не тогда, когда речь идет о материальной выгоде. Здесь нам не нужны союзники, вы сами справитесь со всем. Если трудитесь вы в организации и недовольны сложившимся положением вещей, ищите альтернативу, это оптимальное время для перемен. В начале мая вторая половинка будет настойчиво требовать внимания и вам решать, сколько времени уделить партнеру. Все варианты будут приемлемы, однако каждый приведет к собственной череде последствий. Так что прикидывайте действия наперед. К концу декады постарайтесь войти в рабочий ритм и разогнаться по максимуму. Вторая же половина мая поможет козерогам пересмотреть свою актуальную позицию, таким образом, чтобы получить максимум выгоды от вступающих в силу перемен. Придется постоянно адаптироваться к новым ситуациям, но это не вызовет сложности у тех, кто к этому готов. А если готовность на нуле, то козерога обязательно догонят друзья, близкие или обстоятельства, но лучше до этого не доводить, поверьте мне. В середине месяца динамика событий выходит на свой пик, так что постарайтесь и обязательно получите заслуженные преимущества. С точки зрения бизнеса попробуйте использовать максимум возможностей, но дайте себе место для маневра. Внимательно читайте между строк и не доверяйте всем подряд. Если вы трудитесь в организации, то цельтесь как можно выше, но не перебарывайте. Берите качеством, а не количеством. Период прекрасен для смены квалификации и оттачивания навыков. И вообще на любом фронте стойко встречайте любые перемены и не опасайтесь ответственности, если уверены в своей правоте, для вас не будет преград. Третья же декада мая представителям знака Зодиака Козерог не позволит отдыхать. Это идеальное время для наступления, если вы имеете свой бизнес или давно планировали какие-то рискованные маневры для работающих в офисе. Конец мая хорош тем, что можно получить вожделенный бонус, только будьте осторожны. Не пренебрегайте чужим доверием. Одинокие козероги сейчас могут оказаться перед серьезным выбором, и это, пожалуй, единственный момент, с которым действительно не стоит спешить. Если выбор вы уже сделали, то соберитесь силами, озвучьте его. Это будет необходимо в третьей декаде месяца. В пределах семейного очага прозвучат интересные предложения, рассмотрите их, как минимум из уважения к близким. В семейных спорах не тратьте рационального зерна и не поддавайтесь эмоциям, разве что в момент страстного примирения. В это позитивное время любые конфликты могут быть решены самым мирным и приятным образом. Я желаю вам, мои родные Козероги, счастья, любви и удовольствия от этой жизни. Таков будет месяц для вас. А что же ждет Водолея, мы рассмотрим далее. Гороскоп для водолея на май 2019 года. Вообще вот эта тенденция справедлива для всего года, то о чем я сейчас буду говорить, но именно в мае она достигнет своего апофеоза и этим надлежит воспользоваться в полной мере. Нептун, активатор водолеев и Сатурн, ваш управитель, займут благоприятные позиции, которые будут усилены Луной. И это приведет к тому, что на рабочем фронте будут происходить значимые перемены, и их источником будете вы сами. Для тех, кто имеет свое дело, период удачен еще и потому, что новые контакты и старые связи позволят заложить или реализовать какой-то по-настоящему масштабный проект. В плане личных отношений ни в коем случае не останавливайтесь и шаг за шагом идите к цели, старайтесь как можно чаще радовать своих близких. Несостоящие в отношениях водолеи будут сами вольны выбирать свой путь, а у семейных водолеев появится возможность воплотить в жизнь давно лелеемые планы. Так что вперед, мои дорогие. Первая декада мая для водолеев особенно будет удачно в отношении дел сердечных, но это касается не только близких а, связей, речь идет о сфере чувств в целом, так что если вы давно хотели наладить с кем-то отношения, восстановить старые знакомства или а, упрочить их, лучшее время вам не найти. Я рекомендую водолеям в мае действовать быстро и гибко. Не навязывайте никому свою позицию, но адаптируйтесь под обстоятельства, если нужно подключайте харизму, она ускорит процесс, не скупитесь, особенно если речь идет об отношениях в паре, с родственниками ведите себя сдержанно и терпимо, а все обязательно нормализуется и вам даже не обязательно занимать чью-то позицию, все, как говорится, рассосется само. В плане финансов, начало месяца будет активно, но не слишком масштабно. То есть какие-то крупные приобретения и вложения лучше реализовать в середине или в конце мая, а на данный этап стоит запланировать подготовительные действия. Это прекрасное время для заключения договоров, для подписания важных документов. Вторая декада мая позволит водолеям, что называется, взять быка за рога и уверенно продвигаться вперед по приоритетным направлениям. Не делайте лишних шагов, рассчитывайте свои действия заранее, без фанатизма, настолько, насколько это возможно. Вероятно, сейчас откровение ждет вас а, совсем не там, где вы привыкли его искать. Попробуйте посетить какие-то... Необычные места, познакомиться с интересными людьми. Сейчас вам жизненно необходимо общение и его круг необходимо постоянно расширять. Если у вас свое дело, обратите внимание на технические аспекты и следите за тем, чтобы сотрудники не допускали нарушения техники безопасности. Существует ну, небольшой риск производственной травмы, ну не лично вас. А если вы работаете в организации, ищите возможности, связанные с вашими коллегами, но ни в коем случае не принимайте участие в подковерных интригах. На любовном фронте искренность также приветствуется, но не будьте наивны. Чем раньше снимите розовые очки, тем лучше, причем не только для вас. Третья же декада мая для представителей знака зодиака водолей покажется наиболее спокойным временем месяца, но на самом деле будет несколько иначе. Именно в этот период месяца сфокусируются основные значимые события. Просто их подоплека не всегда будет ясна и в целом все будет происходить естественно и гармонично без каких-либо явных ярких эксцессов. Если вы планировали покупку дома или начало постройки такового, то сейчас отличное время, чтобы приступить к реализации ваших планов. Заключительный период мая удачен для любых крупных покупок и вложений. Сейчас оптимально принять решение, притом важное жизненное решение. Но для семейных водолеев это не самое лучшее время, чтобы задумываться о потомстве. Имейте это в виду. На данном этапе у вас будут другие приоритеты и ничего страшного, как известно, всему свое время. Всему свое время. Наслаждайтесь своими достижениями и не позволяйте второй половинке впадать в уныние из-за мелочей. Май 2019 года для водолеев – это теплое и положительное время, в финале которого вас ждет приятный сюрприз. Так что, мои дорогие, поделитесь потом в комментариях, каков сюрприз вы получили и как у вас прошел месяц. И в завершение, конечно же, рыбы. Венера – активатор рыб займет благоприятную позицию, которая будет усилена Луной, а Нептун подавит потенциальный негатив Меркурия, отвечающего за проблемы и страхи вашего зодиакального знака. В результате у рыб внезапно обнаружатся лидерские качества. Многие ситуации будут решаться совсем не так, как вы привыкли, и это всем пойдет только на пользу. Вы будете многих удивлять, и это станет преимуществом, потому что даст возможность воспользоваться ситуацией и быстро сделать то, что нужно именно вам. Берите от жизни все, буквально. Пользуйтесь своими талантами, не стесняйтесь, это не время стесняться и стоять в стороне. На рабочем направлении ищите альтернативу, если э, сменится руководство, не спешите зарекомендовать себя, э, ваша слава, она вас сама опередит. Если у вас свой бизнес, не влезайте туда, где и без вас все хорошо, но обеспечьте четкий контроль отделов, которые явно не справляются со всеми задачами. Проанализируйте, что у вас происходит. Первая декада мая позволит рыбам быстро адаптироваться к переменам, а перемены однозначно будут. Причем во многом их а, инициаторами будете вы сами, хотя и не всегда намеренно. На рабочем направлении будут справедливы вышеозначенные а, выше, а, а, выше тенденции, а в целом я рекомендую не довольствоваться уже имеющимися позициями, а стремиться к новым. Кто бы вам что ни говорил, вы способны на большее. Нужно лишь в это поверить и начать действовать. Если вы трудитесь в организации, попробуйте изменить хоть что-то. Пусть даже это будет всего лишь обстановка рабочего кабинета. В плане личных отношений старайтесь отстаивать свою точку зрения, но не напирайтесь слишком сильно. Ваш партнер сейчас будет особенно раним. Зато если вы все сделаете верно, вас ждет незабываемый сюрприз. Кстати, поделитесь в комментариях потом, получили ли вы его. Также этот период, первая декада мая, хороши для романтики во всех ее проявлениях. И тут фантазия вам Помощь. Главное, не зацикливайтесь на привычных решениях. Особенно важен этот совет для одиноких рыб, стремящихся изменить свое актуальное положение. Вторая декада мая станет для рыб наиболее спокойным периодом этого месяца. И если в первую декаду вы закладывали основу для развития, то сейчас нужно будет дать ситуации настояться, так скажем. Если у вас свой бизнес, не торопите события. Лучше обратите внимание на вопросы, с которыми давно пора было разобраться, но все руки не доходили. Если вы работаете в организации, то подумайте о том, чего вы добились и чего могли бы добиться. Оцените, какие перемены вам действительно нужны, но главное, какие люди вам необходимы на данном этапе. В плане личных отношений будьте настойчивыми и продолжайте искать нетривиальные решения. В семейном кругу рыб ждет неожиданная радость. При этом не позволяйте другим, даже самым близким людям, влиять на ваши решения. Сейчас вы все должны делать сами. На этот период хорошо запланировать какие-то масштабные действия, вроде переезда, если вы планировали. Обратите внимание на младшее поколение. Не стремитесь сразу же влезать в их проблемы и помочь советам. Порой для того, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки, от нас требуется лишь... Пристальное наблюдение без а, влезания в эту ситуацию. Этот метод, а, действенный метод, а, который будет уместен здесь и сейчас во второй декаде месяца. Третья декада мая для представителей знака зодиака рыбы а, дается этапом интересным достаточно и во многом поучительным. Тут важно соблюсти баланс между желанием, как можно скорее разобраться с актуальными проблемами и своей нынешней позиции. Речь идет о том, что любые решения, любые ваши решения, в том числе сугубо личные, отразятся на большом количестве людей и это желательно учесть чтобы избежать негативных последствий Так что не торопитесь и отнеситесь с особым вниманием к тому что происходит вне пределов вашей компетенции. Если вы работаете в компании, то постарайтесь отстаивать свои интересы в любой ситуации. Работайте качественно, оперативно, вероятно повышение заработной платы, а имеющим свое, свое дело рыбам стоит обратиться за помощью к самым старым, к самым надежным союзникам. Если вы столкнулись с ситуацией, которая кажется сложной, особенно, не состоящие в отношениях представители вашего знака зодиака к концу месяца однозначно изменят свой актуальный статус, если не сидели сложа руки. Возможно короткие романы, длительные увлечения или даже судьбоносные встречи. Тут уж мои родные все зависит от вас. Концептуальное значение имеет тот факт, что вы по-прежнему будете успевать сразу на нескольких фронтах. А вот как использовать эту возможность применительно к личным отношениям это же, это опять же, каждый решает для себя сам. Неверного варианта не будет. Заключительный период мая 2019 года это запоминающееся продолжительное время для представителей знака Зодиака Рыбы. Так что. Просто подумайте и сделайте шаг в выбранном направлении, и он будет самым верным на данном этапе. Ну что, мои родные, на этом гороскоп для всех знаков зодиака я завершаю. Ставьте лайки, делайте репосты, подписывайтесь на мой канал, пишите в комментариях свои вопросы, запросы, и как и насколько вам помогают мои гороскопы. Чем больше вашей обратной связи, тем интереснее и более объемнее будут мои гороскопы и, в принципе, другие видео. С вами была Елена Дегурова. Я вам на этом говорю. До свидания, до следующих видео, мои родные. Пока-пока. И я уверена, что с нами вы станете еще более счастливыми.